админа я здесь не знаю как он отработает я не знаю кому это все интересно давайте рассмотрим маркетинг здесь смотрите здесь vip 1 стоит 10 долларов 10 долларов нам дадут за регистрацию и получается каждый день мы будем снимать по два с половиной доллара окупаемость 4 дня vip 2 стоит 50 долларов каждый день мы будем снимать по 8 долларов здесь окупаемость немножко больше кому интересна такая тема проступим к регистрации вот у нас будет ссылка также ссылка будет на бота Проект стартанул только сегодня сегодня дата старта 19 04 как он отработает я повторюсь я не знаю если будете заходить, читайте правила инвестирования и заходим на свой страх и риск. Чтобы здесь пройти регистрацию, прописываем электронную почту, пароль, подтверждаем пароль и пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку регистрация. Попадаем в такой вот кабинет. Я всегда, когда прохожу регистрацию, иду на домашнюю страницу и прописываю здесь кошелек. Чтобы прописать кошелек, нажимаем вот Visdraw Method. Здесь кнопочку нажимаем, вставляем в свой кошелек и пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку Submit. Итак, кошелечек мы добавили. Теперь мы можем идти выполнять задания. Ну, в вашем случае, чтобы выполнить задание знакомимся вот с вип-тарифами. Вот здесь VIP 2, VIP 3, VIP 4. Ну я рекомендую заходить либо же на VIP 1, либо же на VIP 2. Дальше я здесь не рекомендую заходить, так как очень очень опасно. Непонятно сколько данный фаст отработает, но попробовать здесь заработать можно. Когда вы приобретете здесь VIP, возвращаемся на домашнюю страницу, нажимаем на VIP и здесь выполняем задание получается нам нужно выполнить здесь одно задание да одно задание чем-то он мне напоминает шары медиу си сильвер медиа что-то похожее и теперь мы можем нажать кнопочку виздрав и вывести деньги на балансе вот у меня уже 10 долларов прописываем здесь сумму которая у вас на балансе, пароль для вывода денег, кошелек, и нажимаем кнопочку «Submit». Чтобы здесь пополнить баланс, вам нужно вот нажать кнопочку «Research». На этот адрес кошелька вам нужно перевести ту сумму, на которую вы хотите зайти. После перевода денег вы нажимаете кнопочку «Submit». Ждете, когда деньги зачислятся на баланс. Далее идете там, где VIP, и приобретаете той VIP, на который вы пополнили баланс. Так, давайте сейчас перейду на биржу Binance и покажу вам данную выплату. Итак, вот она выплата, 10,5 долларов на счету. Данный проект он платит. Сегодня я получил вот первую выплату и сегодня был старт данного проекта. Кому он интересен, все полезные ссылки будут в описании, вы перейдете. Вот так вот будет выглядеть пост. Здесь кнопочка регистрация, проходите регистрацию. И принимайте решение, если заходить именно сегодня. Завтра уже я вам не рекомендую сюда заходить. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.